Наш эфир продолжает встреча с нашим дорогим, с нашим уважаемым, с нашим знающим о политике и об истории практически все. Может быть, даже больше. Конечно же, я говорю про нашего Алексея Орлова. Алексей, добрый день. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа. Ну, мы с вами знаем, что позавчера в понедельник в штате Айва состоялись первые кокусы, и демократы начали путь к съезду своей партии. Съезд демократической партии открывается в славном городе Милоки 13 июля. И может случиться, что ко дню открытия съезда в Милоки мы с вами не будем знать, кого съезд выберет кандидатом в президенты. В недавние годы Такого не было. Вопросы кандидате в президенты, будь то демократ, республиканец, решался на съезде. Когда-то. Так было, было. Но вот в последние десятилетия нашей жизни с вами в Америке подобных съездов не было. Ну, например, несколько примеров. В 2016 году Четыре года назад, задолго до партийных съездов, мы все знали, Хиллари Клинтон будет кандидатом демократической партии, а Дональд Трамп будет кандидатом республиканской партии. В 2012 году мы с вами знали задолго до съезда республиканской партии, что кандидатом этой партии будет Дмитрий В 2008 год, опять-таки, демократ, Барак Обама и республиканец Джон МакКейн приехали на съезды уже будучи кандидатами в президенты. Но съездам следовало лишь официально это подтвердить. И общенациональные партийные съезды превратились в срежиссированные шоу, которые не имеют никакого отношения к избранию кандидатов в президенты. Один из участников гонки становился победителем, заручившись в кокусах и праймере с голосами необходимого числа делегатов съезда. И победители, и у демократов, и республиканцев приезжали на съезды своих партий, приезжали для коронации. Бывала, предполагалась интрига, ну, например, четыре года назад. Мы помним, перед съездом демократов сторонники сенатора Берди Сандерса грозили взбунтоваться, ну, поскольку их избранника потопил партийный эстаблишмент. Эстаблишмент сделал ставку на Хиллари Клинтон. Перед съездом республиканской партии четыре года назад муссировался вопрос, объявить ли во всеуслышивание о поддержке Трампа сенатор Тед Круз. Тед Круз, я напомню, был самым серьезным соперником нью-йоркского бизнесмена. Но ничего не предусмотренного сценариями съездов не произошло. Коронованы были те, кто гарантировал себе номинацию до съезда. Дональд Джей Трамп и Хиллари Родом Клинтон. Так вот, предстоящий съезд демократов в Милуоке обещает то, с чем никогда не сталкивалось нынешнее поколение американцев. Не только нынешнее. Съезд демократической партии в 1952 году, в году был последним, на котором делегаты не знали, в день открытия съезда, кто станет соперником кандидата республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра. В пятьдесят втором году начался съезд демократов. В борьбу за номинацию вступили 15 претендентов. 15! Первый тур голосования вывел в лидеры сенатора из штата Телеси Эстаса Кефовера. Он получил поддержку 300 делегатов. Губернатор штата Иллинойс Эдлай Стивенсон, его поддержали 248. Сенаторы из Джорджа Ричарда Рассела 267 делегатов поддержали. Министр торговли Адара Гарримана, 126. Никто из других кандидатов, еще был 11 штук, не получил больше 40 голосов. Так вот, после первого тура... Президент Гарри Трумман попросил Гарри, Гарри Мана. Гариман был министром торговли в его администрации. труман попросил Гаримана снять свою кандидатуру и просить тех, кто поддержал его, голосовать за губернатора славного штата Иллинойс, Эдлая Стивенсона. Труман не скрывал, почему предпочитает видеть кандидатом в президенты губернатора Иллинойса, а не сенаторов южан Кефа Вера и Рассела. Президент Румана считал, став кандидатом в президенты, каждый из этих двух сенаторов южан останется на всеобщих выборах без поддержки афроамериканцев и прогрессивной белой молодежи городов Чикаго и Нью-Йорк. После второго тура Кефавер оставался лидером 362 голоса Стивенсон подтянулся к нему, 324 делегата его поддержали. А вот уже третий тур вывел губернатора Иллинойса Стивенсона в лидеры. Кефавер начал терять поддержку и отказался от дальнейшей борьбы. Съезд номинировал Стивенсона кандидатом в президенты на всеобщих выборах. Губернатор славного штата Иллинойс был разгромлен. Эйзенхауэр победил 30. В девяти штатах я получил голоса 442 выборщиков. Так вот, со времени съезда демократической партии в 1952 года с тех пор минуло 68 лет. И в течение этого времени как демократы, так и республиканцы им требовалось на съездок лишь один тур голосования. Но совершенно не исключено, дамы и господа, что на предстоящем съезде Демократической партии Милоки одного тура окажется недостаточно. Выявит ли победителя кандидата в президенты второй тур? А что, если понадобится третий, как в 1952 году? Но сколько бы ни понадобилось туров голосования в Милоке, Рекорд, установленный демократами на съезде в 1924 году, побит не будет. На этом съезде демократической партии в 1924 году съезд проходил в Нью-Йорке. Кандидат в президенты был номинирован, слушайте внимательно, в 103-м туре голосования. Я не оговорился, в 103-м туре и победил тот, кто даже не вступил в борьбу, когда съезд начался. Это был не первый случай в истории, когда кандидатом в президенты оказался политик, которого вряд ли кто-либо рассматривал как будущего кандидата в президенты. Первым таким кандидатом стал в 1880 году республиканец Джеймс Гарфилд. Съезд республиканской партии в 1880 году проходил в славном городе под названием Чикаго. Задолго до съезда президент-республиканец Раттефорд Хейс отказался баллотировать на второй срок. Но он обещал избирателям ограничиться одним сроком четырьмя годами, и он сдержал свое слово. Претендентами на пост президента были сенаторы Джон Шерман из штата Огайо, Джеймс Блейн из штата Мейн, а также Улис Грант. Улис Грант уже отслужил два срока главой исполнительной власти. Он был президентом с 1869 по 1977 год, но Грант соскучился по Белому дому, и он был не прочь вновь вселиться в президентский особняк. О Гарфилде, Джеймсе Гарфилде, как о претенденте на пуст президента речь вообще не заходила. Гарфилд, он был конгрессменами штата Агая, он возглавлял делегацию своего штата, и он поддерживал, естественно, кандидатуру сенатора от штата Агая, кандидатуру Шермана. И именно Гарфилд, он был превосходным оратором, он призвал в съезд голосовать за Шермана. Итак... Делегаты приступили к выборам, и один тур голосования следовал за другим туром, но ни Шерман, ни Блейн, ни Грант не могли получить необходимого для победы числа голосов. После 33-го тура делегаты решили, нужен компромиссный кандидат. И вот этим компромиссным кандидатом стал конгрессмен Гарфилд. В 36-м туре его кандидатуру поддержали 399 делегатов, и этого оказалось достаточно для того, чтобы стать кандидатом республиканской партии. На всеобщих выборах Гарфилд он был в прошлом генерал армии «Северян». Его соперником был кандидат демократической партии Уинфилд Хэнкок, также в прошлом генерал армии «Северян». Так вот, республиканский генерал Гарфилд, Победил демократического генерала Хенконка, И вот что интересно. Гарфилд стал первым и до сих пор единственным. Конгрессмены, которые вступают теперь в борьбу за Белый дом, не знают истории. Им нужно знать. После Гарфилда никакой конгрессмен не становился даже кандидатом в президенты. Окей. Это у нас 1880 год. 40 лет минуло 1920 и республиканцы собрались в славном городе под названием Чикаго. И вот этому съезду, дамы и господа, мы обязаны словосочетанием «прокуренная комната» – «Смоукфилд Ру». Претендентами на номинацию были отставной генерал Леонард Вуд, губернатор Иллинойса Фрэнк Лоудер и сенаторы – Хирам Джонсон из штата Калифорния и Орен Хардинг из штата агая Причем Хардинга многие считали темной лошадкой, шансов считали многие у него нет. А вот менеджер избирательной команды Хардинга, Гарри Докерти, он придерживался другого мнения. Незадолго до открытия съезда Докерти сделал прогноз, оказавшийся пророческим. Он, в частности, сказал, «Я не думаю, что сенатор Хардинг будет номинирован в первых турах голосования. И если голосование не завершится к двум часам ночи, полтора десятка мужчин с сонными глазами рассядутся у стола, и кто-то из них спросит, «Так кого же мы номинируем?» И в этот момент кто-то из друзей сенатора Хардинга назовет его имя. Это был прогноз менеджера избирательной компании Хардинга Докерти, и его прогноз сбылся. Один тур голосования следовал за другим, но никто из главных претендентов на номинацию не мог заручиться необходимой поддержкой делегатов съезда. Хардин каждый раз был последним четвертым. После девятого тура, итоги которого были подведены далеко за полночь, ели, стоявшие на ногах от усталости менеджеры претендентов удалились на совещание. В комнате, которая тонула в сигарном дыму, они пытались найти компромисс. И компромисс был найден. Уоррен Хардинг. Около двух часов ночи участники совещания вызвали Хардинга и задали ему только один вопрос. «Господин Хардинг, не скрываете ли вы скелет в шкафу?» Иными словами, не скрываете ли вы какой-то факт, который в случае обнаружения нанесет удар по вашей репутации? На раздумье у Хардинга ушло несколько секунд. «Вентальмены, как перед Богом, заверяю вас, нет причины, по которой я не мог бы быть президентом Соединенных Штатов». Между тем, в шкафу Хардинга был скелет и не один. Но это не помешало ему победить на всеобщих выборах кандидата Демократической партии Джеймса Кокса. О скелетах в шкафу Хардинга широкая публика узнала только после его смерти. Я напомню, он умер через три года после того, как стал президентом. И после его смерти пост президента занял вице-президент Калвин Кулыч. И вот мы с вами, дамы и господа, подобрались к съезду, на котором понадобилось 103 тура голосования для того, чтобы выбрать кандидатов в президенты. Это был съезд Демократической партии в славном городе Нью-Йорке. 1924 год. Претендентов на номинацию было 19. Но только двое рассматривались всерьез. Это губернатор штата Нью-Йорк Альфред Смит и калифорнийский политик Уильям Макаду. В прошлом Макаду был министром финансов в администрации президента Вудера и он был женат на дочери Вудера Перед тем, как приступить к избранию кандидатов в президенты, делегаты съезда демократического съезда обсуждали программу партии. И сторонники Смита вступили в схватку со сторонниками Макаду по поводу... Куклуксклана. Губернатор штата Нью-Йорк Смит требовал включить в программу пункт с осуждением этой организации. Калифорнийский политик Макаду был категорически против. И он вряд ли кого-либо удивил, дамы и господа. Его тесть, президент-демократ Вильсон, был оголтелым расистом. Я напомню, с благословения Вильсона всеамериканскую популярность завоевал фильм Дэвида Гриффита «Рождение нации». Этот фильм прославлял Куклукс-клан. Фильм способствовал возрождению Куклукс-клана. Куклукс-клан был запрещен в 70-е годы 19 -го века, но после... Все американские демонстрации фильма ⁇ Рождение нации ⁇⁇ Куклукс-клан возродился. Голосами сторонников Макаду из партийной программы была исключена всякая критика Куклукс-клана. Об этом, дамы и господа, стоит напомнить сегодня, когда демократы выставляют себя борцами за равноправие. И еще один факт. Куклук склонанских делегатов съезда демократической партии, расистов, антисемитов, антикатоликов, совершенно не устраивала кандидатура католика Смита. Итак, демок... программа партии была принята, программа на предстоящие четырехлетия, и начались выборы кандидатов в президенты. Для победы, Требовалось на этом съезде две трети голосов, две трети. С первого тура лидировал Макаду, Смит каждый раз был вторым, остальные претенденты заметно отстали. И вот один тур следовал за другим, но ни Макаду, ни Смит требуемой для номинации поддержки две трети голосов не получали. После сотого тура голосования, сотого тура, <coughs> Макаду и Смит пришли к выводу. Две трети голосов они не получат. Тот и другой сняли свои кандидатуры, и это открыло путь к номинации президенту Американской ассоциации юристов Дэвиду Джон, Джону Дэвису. Джон Дэвис. Он был послом Соединенных Штатов в Лондоне, был участником переговоров по Версальскому мирному договору. И Джон Дэвис выиграл номинацию в 103-м туре голосования. 103-й тур. На всеобщих выборах Дэвис был разбит в пух и прах президентом республиканцем Калвином Куледжем. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в истории, и мы с вами возвращаемся в 2020 год. В тот год, в котором мы с вами сегодня существуем. Итак, съезд Демократической партии в Милооке нам очень важны цифры. Я их буду повторять. Съезд Демократической партии в Мелоки соберет 4750 делегатов. 4750. Эта публика делится на две категории. Одна категория – это делегаты, которым следует голосовать в первом туре голосования за кандидата, который заручился их поддержкой в кокусах и праймере. Таких делегатов 3979, итак всего 4750, а делегатов, которые должны в первом туре голосовать за своих кандидатов, ну которые помогли им приехать на свет, таких 3979, это первая категория делегатов. Вторая категория, это так называемые супер делегат, это конгрессмены, сенаторы, губернаторы, мэры, всякая такая публика, таких делегатов. 771. В первом туре голосования суперделегаты не участвуют, но если первый тур не выявит победителя, то во втором суперделегаты голосуют. Итак, чтобы гарантировать себе победу на съезде, в первом же туре участник предвыборной гонки должен заручиться в кокусах и праймерис, Голосами большинства делегатов, которые голосуют в первом раунде. Напомню, в первом раунде 3979 нужно иметь как минимум 1990 голосов. Если никто из претендентов президенты не приедет в Мелоке с таким числом голосов 1990, то значит впервые с 1952 года быть второму туру, и в нем, мы уже с вами знаем, будут участвовать и суперделегаты. Суперделегаты наверняка поддержат кандидата партийного истеблишмента. Их голоса могут оказаться решающими для выявления соперника Дональда Трампа. И не исключен вариант, при котором победителям в общем, благодаря голосам суперделегатов, станет не тот, кто приехал на съезд, лидером. Мы можем уже сегодня назвать вероятную жертву суперделегатов, это социалист, Крейзи Берни, Берни Сандерс. Дамы и господа, мы знаем, что все началось с кокусов в Ваеве позавчера. Сандерс занял в этих кокусах пока что второе место, мы не знаем полностью с вами результаты, потому что то, что произошло в Ваеве, это, конечно, позор демократической партии, еще не все голоса подсчитаны. На сегодняшний день лидирует с минимальным преимуществом мэр Питт, Сандерс идет вторым. Интересная деталь. С победы в Ваеве начали путь к номинации кандидатам в президенты демократы Алгор в 2000 году. Джон Керри в 2004, Барак Хусейн Обама в 2008, Хилари Клинтон в 2016. Кто победит в штате Айва? И еще вопрос. Заручится ли Сандерс, выиграв? Гонку, все, всю гонку в нью гэмпшире он почти что наверняка победит, праймериз в нью гэмпшире во вторник на следующей неделе. Вопрос, заручится ли он необходимым числом голосов делегатов съезда для победы в первом туре. Ему нужно 1990 голосов. Что случится, дамы и господа, если Сандерс выйдет победителем в предсъездовской гонке, но не станет кандидатом в президенты из-за голосов суперделегатов. Бунт его сторонников может выплеснуться за стены спортивной арены, в которой состоится съезд. Уже предсказывают, в Мелоке может случиться то, что случилось в 1968 году в славном городе Чикаго во время съезда Демократической партии, у чикагской полиции работы было по горло. Дамы и господа, это прогнозы. Вопрос, сбудутся ли прогнозы? Ответа нам осталось дать совсем-совсем недолго. Окей, на этом я ставлю точку в монологии. Будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы я с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Оставайтесь на волне нашего радио. Ну что ж, дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте, как всегда, Алексей любезно соглашается принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы, обменяться с вами мнениями. Поэтому давайте набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться. Алексей рад сообщить о том, что у нас все линии горят. Поэтому принимаем звонки. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, скажите, пожалуйста, э, вот у нас вот идут такие слухи о том, что вот этот процесс импичмента над президентом Трампом как-то совпал с тем, что они вот желали не только открыть грязью Трампа, они же знали, что они не, не добьются ничего с этим пичментом. А для того, чтобы нейтрализовать тех слабых кандидатов, как Сандерс, Байден и так далее, там подумают, чтобы пропустить в дамки нашего Мишку Блумберга. И вот этот сбой, вчерашний сбой в процессе Косово тому как-то дает намек на то, что возможно такой вариант и был, потому что никто не ставил на этого Батича, а он все-таки вышел вперед, чтобы нейтрализовать Сандерса. Как вы думаете, может быть такое, что э, все же лидеры демократов ставят уже вовсю на Блумберга? Спасибо. Знаете, вопрос хороший. Значит, ситуация, насколько я понимаю, такая. И мы все понимаем, не только я. Значит, эстаблишмент демократической партии категорически против Сандерса. Более того, если вы читаете газеты, ну, так большие, то Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс, Уолл-стрит там появляется масса статей о том, что рядовые демократы прямо говорят, там приводятся фамилии не чиновников, чиновники, как правило, не хотят об этом говорить вслух, а рядовых демократов, которые говорят, что за Сандерса они голосовать не будут, потому что они не будут голосовать за социалиста. И Эстаблишмент демократической партии прекрасно это понимает, что если э, Сандерс будет соперником Трампа, то шансов вообще никаких нет. Значит, до того, как началась вся эта катавасия демократическая, э, эстаблишмент, конечно, надеялся, что Слиппи Джо, Джо Байден, выйдет в лидеры и станет кандидатом демократической партии. Его даже называют, он не социалист, конечно, он левый, он либерал, разговоров на этот счет нету, но он не социалист, как Сандерс, и даже не такой левый, как Покахонтас, как сенатор Элизабет Ворольд. Но все идет к тому, что Байден не будет победителем гонки среди демократов, не только потому, что он провалился в Айове, мы знаем, занял четвертое место. Даже, это сейчас можно сказать, даже еще до того, как результаты не подведены, он четвертый после э, мэра Питта, после Сандерса, после Пококонтас, он четвертый. И он наверняка не будет впереди в нью то есть будет провал. Для него главный экзамен, главный экзамен, это все-таки праймерис э, в Южной Каролине, потому что Южная Каролина, там большинство зарегистрированных для выборов, Демократов это черные. Черные, как показывают опросы общественного мнения, на сегодняшний день они в основном поддерживают Байдена. С большим преимуществом перед остальными. Значит, если Байден провалит Нью-Гэмпшир, потом будут кокусы в Неваде. Видимо, выиграет Сандерс. Не, не, не берусь заранее предсказывать, видимо. Если Байден провалится в Южной Каролине, то есть не займет первое место, все, на него... Демократическая партия поставит крест. Теперь кто остается? Значит, остается мэр Пит. Ну, молодой человек, говорливый, прекрасный, хороший оратор, но он гомосексуалист, дамы и господа. Скажем, для меня, для меня, ну, в общем-то, это не имеет большого значения. Для меня важно, что из себя политик представляет. Его взгляды, его политика, его отношение к различным проблемам. Кем он хочет спит, это, это его личное дело. Но в целом для Соединенных Штатов, в, цел, в целом для Америки, он, конечно, как, будучи замужем за мужчиной, он женщина в отношении с мужчинами, он неприемлем в первую очередь для афроамериканцев, которые тоже этого не скрывают. Тоже этого не скрывает, Значит, он тоже станет жертвой, если он станет кандидатом в демократической партии, он станет жертвой Трампа. Значит, остается Миша Блумберг. Окей. Опять-таки, у человека денег не в проворот. Он уже истратил на рекламу, по-моему, там цифры из 330 миллионов долларов. То есть больше, чем все остальные вместе взятые. И не исключено, что он до миллиарда дойдет. Но опять-таки проблема. Майкл Блумберг, миллиардер, белый миллиардер, абсолютно неприемлем для левых. Ну, совершенно неприемлем. Люди, которые будут решать поддержать э, Сандерса, они, большинство из них, это не значит, что они будут голосовать за Трампа ни в коем случае. Они, во-первых, могут остаться дома, потом они могут голосовать за других кандидатов, ну, будет, например, будет кандидат Грин-партии. Афроамериканцы. Блумберг испортил отношения с чернокожими в течение трех сроков, что он был мэром в городе Нью-Йорке. Вы знаете, была принята система, которая называлась так «Останови и проверь». Это систему проверки людей, если у них оружие, вел Рудит Джулиани. И Блумберг расширил эту, так сказать, систему. Причем Останови и проверь. Главным образом полиция останавливала и проверяла эта статистика черных и латиноамериканцев. Ну и белых проверяла. Но в основном полиция была внимательна в тех районах, где живут в основном афроамериканские комьюнити или латиноамериканские. И этим самым он восстановил против себя черных. Фантастически восстановил. Значит, может ли победить Трампа кандидат, против которого наверняка не будет голосовать левая часть американского населения, та, которая поддержит Сандерса и Покахонтас, и не будут голосовать афроамериканцы. Поэтому, вы знаете, вопрос хороший, на, на кого сделает ставку истаблишмент демократической партии, если не останется другого выхода, Уставка будет сделана, естественно, на Блумберга. Мы сегодня с вами можем только гадать. Мы только события только начинают развиваться. Прошли первые кокусы, во вторник будут первые праймерис. После супер тюзды, это 3 марта, если меня не изменяет память, 3 марта, супер тюзды. это выборы праймерис и кокуса состоятся в 12 или в 15 штатах, я уже не помню, причем два крупных штата, это Калифорния и Техас. В зависимости от того, как Блумберг, как Блумберг будет выступить в, в Супертьюзде, как он в, в этих штатах, мы с вами э, будем достаточно хорошо уже представлять, на кого будет делать ставку стаблишмент Демократической партии. Но опять-таки я повторю то, о чем я сказал в монологе. Совершенно не исключено, что к началу съезда в Мелоки ни один демократ не заручится голосами 1990 делегатов, то есть это большинство, которое дает, позволяет быть номинированным в первом туре. Если если Сандерс будет первым, первым, но не имеет 1990 голосов, но он будет лидером среди всех тех, кто будет участвовать, демократов, кто останется. И потом, после этого, второй тур. И супер делегаты провалят кандидатуру Сандерса, дамы и господа. Я не исключаю, не, я, бог с я, не исключено, что в городе Милоки начнется нечто такое, что придется вводить национальную гвардию. И это опять-таки сулит демократам фантастический разгром. Я напомню, в 1968 году, когда нечто подобное случилось в Чикаго во время съезда демократической партии, то, э, го, то гонку, президентские выборы выиграл Ричард Никсон. Нас ждут интересные события, дамы и господа. Очень интересные. Но опять-таки, если говорить о кокусах, демократы провалили кокусы в сваере. Ну, кокусы были у республиканской партии, все нормально подсчитали голоса, 97 процентов голосовали за Трампа, все, никаких никаких подводных тещин. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, Алексей, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Не Здравствуйте. могли бы вы нам сказать, а сколько было вообще республиканских президентов и сколько демократических за все время существования Соединенных Штатов? президентов да президентов давайте мы начнем в обратном порядке вас это устраивает сегодня республиканец Обама был демократом до да, Обама был республиканец С Буш до Буша был демократ Клинтон до Клинтона был республиканец Буш папа до Буша был Рейган до Рейгана был Картер до Картера был Форд до Форда был Никсон Вас вообще устраивает Это все интересно то что я рассказываю Толя это нужно вообще Я могу все назвать но это по моему не имеет Никакого отношения вообще к передаче Согласен не более что у нас есть Просто все линии разрываются Давайте примем следующий зону Добрый день вы в эфире Здравствуйте Добрый день. Алексей, В прошлый раз Перед э, предыдущими выборами Вы нам очень четко предсказали Что республиканцы потеряют э, э, п, э, Палату представителей И выиграют По-прежнему Сенат Вот э, скажите пожалуйста В предстоящих выборах пред, э, Удастся ли Трампу сохранить за собой Сенат и выиграть Палату представителей. И еще один вопрос. Почему демократы выбрали для съезда Милуоки в штате, который как бы э, считается фиолетовым? Не Он не, э, ну, не, не, не четко демократический. Э, почему не выбрали такие штаты, как э, Калифорния или Нью-Йорк или наш левый Иллинойс? Спасибо большое. Ну я начну со второго вопроса. Вообще, когда Идет речь о съезде. Кстати, республиканцы соберутся в Шарлотт. Это Северная Каролина, штат, в котором я живу, тоже на сегодняшний день не очень. Сказать, красный штат, тоже фиолетовый. Города ведут борьбу между собой. Каждый город предлагает национальному съезду демократической партии или национальному съезду республиканской партии определенные условия, по размещению делегатов, по финансированию, по защите полиции. Там масса всяких пунктов. Ну и по той или иной причине конкретный национальный комитет и демократической партии, или республиканской партии выбирает какой-то город. Я не берусь судить, почему выбор Милоки. Я за этим не очень слежу. Я знаю, было голосование, Милоки победил. То же самое было... У республиканцев в Национальном комитете республиканской партии голосование, ну и победил город Шарлот. Почему не Чикаго, почему не Сакраменто или Лос-Анджелес, почему не Нью-Йорк? <связано> ну, может быть, потому что руководители партии хотят проводить съезды не только в столицах, скажем, в столичных городах, но и, скажем так, ну, в провинциальных. Нельзя, конечно, назвать провинциальным городом Шарлот или провинциальным городом. Милоки, ну, естественно, мелоки это не Чикаго, Шарлотт, это, ну, я не знаю, не Остин, штат Техас. Это ваш э, второй вопрос. Что касается первого вопроса, если бы меня просили предско... сделать прогноз сегодня. Понимаете, прогноз до ноября будет масса э, событий, которые будут влиять на исход выборов. Если говорить о сегодняшнем прогнозе, я подчеркиваю сегодняшний прогноз, сегодняшний, президентом станет Трамп. Республиканцы сократят отставание по числу мест в палате представителей, но не смогут опередить э, демократов. А демократов останется большинство. Что касается в сенате здесь ситуация очень сложная, потому что республиканцам предстоит защищать если мне не изменяет память 24 мандата, а демократам только 9, причем у демократов большинство мандатов в Штатах, которые выиграла Хиллари Клинтон, и демократам нужно отыграть только 4 места у республиканцев, я бы сегодня шансы демократов и республиканцев на большинство в Сенате рассматривал как 50-50. Но повторю еще раз, это мой сегодняшний прогноз. Что касается промежуточных выборов, то предсказать исход было очень просто. Я совершенно не боялся ошибиться, потому что, во-первых, в промежуточных выборах, как правило, проигрывает партия президента. Это, так сказать, демокра... партия президента, это касается прежде всего Палаты представителей. Потом, если вы помните, то к промежуточным выборам 2018 года еще не, был, не закончилось... Исследовательская работа господина Мюллера. То есть средства массовой информации большинство трубили, что Трамп вступил в сговор с Путиным, с Россией. И, безусловно, это повлияло на исход выборов 2018 года. Предсказать их исход было несложно. Повторю еще раз, то, что я сказал о предстоящих выборах, это хорошо на сегодняшний день, начало февраля. Но вполне может быть, что... Другой совершенно прогноз будет в последних числах октября. Большое спасибо за вопрос. Спасибо, следующий Алексей. Вопрос. Принимаем следующий. Добрый день, вы в эфире. Алексей, добрый день. Добрый Алексей, день. День. Вчера, когда э, Трамп э, говорил об экономических успехах в стране, э, демократы в белом скачили и протестовали. Потом смотришь CNN, э, и там этот комментатор говорит, да правильно протестовали, потому что это заслуга Обамы. Я не понимаю, вы понимаете, не просто какая-то злость берет, а уже просто ненависть. Как можно так врать? Этот э, афроафриканское чудо, он только и делал, что устанавливал какие-то regulations. Того нельзя, этого нельзя, повышал налоги, понимаете? А Трамп сделал, сделал это наоборот. Э, я просто не понимаю, как просто вот можно себя так вести. Это раз. Хотя у меня э, вот э, к Трампу тоже претензии есть. Какого хрена он притащил этого Гуайдо-Мудайдо туда и назвал его легитимным президентом? Понимаете, кто его выбирал? Ты же, что ли, его выбирал? Понимаете, этот человек на наши американские деньги нанимал проституток и пользовался наркотиками. Э, а Мадуро до сих пор власти. Я не понимаю, что с нашей страной происходит, честно вам скажу. Спасибо. Okay. Значит, что касается вашего второго комментария, то я с вами согласен. Я бы так называемого президента Венесуэлы не приглашал, потому что он пока что не президент. Более того, есть сведения, это, по-моему, было позавчера или вчера в Нью-Йорк Таймс, что в Каракасе, это столица Венесуэлы, налаживается жизнь, там уже все вроде бы становится нормально, но такое обыкновенное авторитарное, тоталитарное государство, в нем тоже, так сказать, можно существовать. Мне тоже было несколько непонятно появление этого человека, но окей. Okay. Что касается вашего первого вопроса, то, ну, наша страна расколота на два лагеря, совершенно точно. Значит, ненависть к Трампу, ненависть к Трампу колоссальная, колоссальная. То есть представить себе, чтобы какой-то демократ, ну, я имею в виду, в первую очередь, конечно, не рядовых избирателей, среди рядовых избирателей есть все-таки ну, нормальные люди, а я имею в виду чиновников, конгрессменов, сенаторов, избранных, назначенных чиновников. У них ненависть к Трампу совершенно фантастическая. Вот что интересно, кстати. Мэр Блумберг, мэр Блумберг вступил в гонку по одной простой причине. Он считает, что Трампу должен противостоять не социалист, не левый политик, а человек с опытом бизнеса, так сказать, умеренный, э, э, умеренный демократ, не левый. Окей. Если, если Берни Сандерс, представим себе на минуту, это возможно, может стать кандидатом демократической партии, будет ли Блумберг расходовать десятки, сотни миллионов долларов, чтобы поддержать кандидатуру Блумберга. У меня интересует вопрос, Сэндерса. не Блумберга, что он больше любит Соединенные Штаты или в большей степени ненавидит Трампа. Ненависть к Трампу, дамы и господа, ну, мы уже живем, мы, мы все это дело видим, меня совершенно не удивляет, что CNN объявляла, что вообще у Трампа нет никаких заслуг, что если есть экономические какие-то заслуги, то это не, не Трамп, а это все он унаследовал у Обамы. Ну, ложь идет фантастическая. Кстати, я приехал из Советского Союза, я привык к тому, что средства массовой информации могут сэр, лгать. Правильно? Ну, а, ну, и здесь лгут. Особенно если левые. Что делать? Ну, лгут. На, привыкнуть к этому очень сложно. Но как бы, я не знаю, я уже привык. Я знаю, что если политик демократ скрывает рот, то совершенно явно он скажет что-то против Трампа. Мне трудно представить, что кто-то из них может э, похвалить за что-то Трампа. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Говорите. А, спасибо. Я хотел задать один вопрос и высказаться по поводу съезда в Милуоке. Тут спрашивали, почему решили проводить, проводить съезд республиканской партии в Милуоке. Очень просто. Демократический. Милуоке в Вискансии на решающих колеблющихся. И очень важно выиграть его. И для этого они решили сделать такой бус демократы. Все съезды в Милуоке. Это одна, это основная причина это, Вы знаете, это хороший довод. Вполне может быть также по этой же причине, вполне может быть, что республиканцы избрали Шарлос, это город Северной Каролины, потому что как бы Северная Каролина тоже колеблющийся штат, и есть возможность привлечь на свою сторону избирателей республиканцев. Это хорошее объяснение, я, я его принимаю. Спасибо большое. Алексей, к сожалению, время подходит к концу. Пожалуйста, ваше заключительное слово. Ну, во-первых, дамы и господа, через несколько минут начнется голосование в Сенате, да, Трамп будет оправдан, мы знаем, что будет Митром не голосовать по одной статье за изгнание Трампа, по другой статье за оправдание Трампа. Что касается моей следующей передачи, она будет на следующий день после праймерис в Нью-Гэмпшир. Праймерис в нью гэмпшире -Гэмпшир очень интересный праймерис, поэтому ровно через неделю я буду рассказывать об истории праймерис в нью гэмпшире почему в нью гэмпшире именно в Нью-Гемшир проходит первый праймерс. Это достаточно интересно. Я расстаюсь с вами, дамы и господа. Ровно на неделю мое пожелание обычное. Будьте, будьте, будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. Вы тоже будьте нам здоровы и увидимся или услышимся в эфире в следующую среду. Всего хорошего.